Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы беседуем с генеральным директором страховой компании «Северная казна», которая находится в городе Екатеринбурге, Миренковым Александром Владимировичем. И хочу задать ему несколько вопросов по поводу биокатализатора MPG Boost. Александр Владимирович, я знаю, что Вы пользуетесь этим продуктом, компании FIFI. Скажите несколько слов о том, что… Как вы пришли к тому, что начали пользоваться этим продуктом? Что дает вам этот продукт? Как ведет себя автомобиль? В каком плане? Ну, во-первых, здравствуйте. Да, это э, первое. Второе, что я могу сказать? Э, я все время забываю, как называется этот замечательный продукт. Но главное, что у меня стоит вот эта волшебная бутылочка. Вот. И э, пришел я очень просто. На самом деле, я вообще никогда не слышал до лета этого прошлого года о существовании ни компании, ни продукта. У меня есть очень хороший знакомый, человек, которому я доверяю, Андрей Дмитриевич Артемьев, и я знаю, что уж если он что-то рекламирует и говорит, что это работает, то можно, не сомневаясь, это совершенно спокойно добавлять, заливать, есть, пить, пробовать. Ну, а плюс там он еще и уважаемый человек с точки зрения потребителей, он представитель Всероссийского общества защиты прав потребителей. Поэтому я понимаю, что если компания в этой ситуации бы дала какой-то нехороший продукт, ну, как говорится, сам порекомендовал, сам и защищает. Да? Ну, слава богу, не, не потребовалось. Ну, считайте, это сколько уже прошло месяцев? Наверное, с лета, это с, с августа, да? Это что получается? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь январь, да, вот идет февраль. Э, причем э, я взял сначала средства для очистки, я не помню как называется, Рамовка. да, Рамовка вот то что, системы, да, да, и потом вот э, сей уважаемый продукт. Э, вы знаете, ну если честно, эффект был неожиданный для меня. Ну то есть я так боюсь соврать, ну где-то э, у меня машина BMW X5, да, у нее расход топлива порядка 18 литров на 100 километров. Ну, примерно литра на 2 э, он сократился, да, я уж боюсь сказать, иногда мне кажется, что чуть больше, да, но на 2 точно, да, это чтобы не обманывать тех людей, кто будет смотреть этот ролик. Это первое. Второе, ну, машина стала более преемистая, да, то есть исчезли какие-то вот, знаете, такое залипание педали, когда вот ты на педаль нажимаешь газа, да, и она так, это, вот, перед так набирает воздух. Вот, вот это исчезло, то есть сейчас вообще никаких проблем. Проблема на самом деле с этим средством только одна. да, Это вопрос его как залить в бак. Потому что когда достаешь шприц и начинаешь что-то из бутылочки высасывать, то со стороны вообще, окружающих это выглядит немножко по-дебильному. Вот это, наверное, единственная проблема, которую я на сегодня вижу. Кстати, в мае компания планирует уже выпустить на рынок бутылку с дозатором. Вот вот давно пора, потому что вот это вот открывание пробочки, вставление туда шприца, вытаскивание. Вот, вот, вот этот ритуал, мне кажется, он такой вот, ну, как это, не солидный, я ну, бы да. сказал. Тем более шприц там со временем становится такого ядовито-желтого цвета, а еще когда в начале пока я не понял, что сприт можно просто засовывать бутылочку. Uh -huh. Я еще с иголкой, и вот представьте, такая картина, когда там нормальная машина, выходит человек, достает какую-то бутылку с желтой жидкостью, э, достает сприт 10-кубовый, да, надевает иглу, вытягивает оттуда. Все же думают, куда он потом это денет. Да? Потом снимает иглу и начинает совать это в бак. Вот у людей просто у них как-то шарики за ролики заходят. Кстати, задавали вопрос, какие побочные Явление пользования этим продуктом я всегда называю то, что нужно набрать из бутылки в шприц и потом налить в бак. Вот это вот побочные, побочное действие. Ну да, это вот, наверное, единственное пока побочное действие, которое вот такое негативное, которое я заметил. У меня еще один вопрос. Часто люди, которые заинтересовались использованием этого продукта, задают такой вопрос Ну когда особенно автомобиль новый застрахован, находится на гарантии у дилера. Если вот эти вот предприятия, дилер или страховая компания узнает, что человек пользуется таким продуктом, как он себя может защитить или как себя ему вести в этой ситуации? Ну, вы знаете, с точки зрения страховой компании, я как страховщик, могу сказать, ну страховой мне вообще пофиг. Вот если честно, да, тут проблема только в одном, ну, так скажем так, на аварийность это не влияет. На там, коррозию металла это не влияет. Да? То есть, поэтому страховая страховой компании вообще на самом деле это не принципиально. Поэтому если кто-то вам скажет, что страховая компания против использования этого продукта, ну это, видимо, директор страховой компании работает на компанию конкурента. Потому что, наверняка есть конкурент. То, что касается дилеров, ну вы знаете, я не встречал, мы с дилерами много работаем, но не встречал нигде в рекомендациях, ну вот некие исключения по поводу там, данного средства или каких-либо иных. Знаете, это я видел рекомендации по использованию топлива, вот они, да, то есть, что там не ниже, допустим, 92-го бензина, да, вот это я встречал. Но в данной ситуации я вообще не очень понимаю, как подобное средство может влиять на гарантийные отношения между компанией и дилером. Тем более, я так понимаю, производители не выпускали пресс-релизы с требованием убрать, запретить, не делать, да, вот я что-то не припомню такого. Ну да, их не было просто. Да, соответственно, раз этого не было, ну, дилер может запретить мне, я не знаю, чистить резину каким-нибудь, я не знаю, там, средством для чистки резины, да, или там чернить резину автомобиля. Но это мои, мои проблемы. Хочу чищу, хочу, не чищу, чем чищу, мои проблемы. Угу. Прямого запрета нет, и если этот запрет есть, то это нарушение, по-моему, прав потребителя, как мне кажется. Но это у Андрей Дмитриевич, надо спросить, он в этом плане скажет точно. А вы еще какие-то продукты используете компании Feight? Вы Знаете, до вот последнего вашего прихода на Rotary Club я вообще не знал о существовании иных продуктов компании. Ну, за исключением вот промывки и вот этого волшебного средства. Вот теперь я узнал, что они есть. Задумался. Да, то есть надо их хорошо прорекламировать, эти. Ну, как минимум рассказать, продукты. что они есть. Ну, и как минимум, ну, опять же, да, вот с моей точки зрения, для тех людей, кто пользуется уже каким-то из продуктов, да, ну как-то так, хотя бы там информировать. Там. отзывы какие-то. Отзывы, информация, это будет достаточно, потому что, э, ну, с моей точки зрения, уровень доверия достаточно высокий, ну и, соответственно, другие продукты, они как-то легче идут. Понятно. То есть вот для нас еще есть поле деятельности, показать. Так, а вообще собирайте просто базу данных, электронная почта и, и соответственно, там информировать там есть какие-то продукты, есть такая -то информация. То между я вижу это, что такого. Ну и, как я понимаю, вы не являетесь партнером компании FFA. Нет, я не являюсь партнером, я просто, как это, знаете, продвинутый любитель, да, вот, <свят> потому что мне нравится то, что чем я пользуюсь. И последний вопрос, что вы можете посоветовать тем людям, которые сейчас смотрят этот ролик в отношении вот продукта, которым вы пользуетесь? Вы знаете, мне так сразу вспоминается магазин на диване, да, вот там как они любят говорить, если вы позвоните прямо сейчас, то вы купите это замечательное средство по такой-то цене. Ну, на самом деле, это так, знаете, серия юмора. Ну, я, я просто советую попробовать так ради интереса, потому что я еще раз повторю, я сам изначально относился к подобным вещам достаточно скептически, но экономия там, минимум двух литров на 100 километров, да, для, ну, мне кажется, ощутима. Вот просто, да, и с точки зрения экономии, с точки зрения последствий для автомобиля. Ну, вот, ну и просто стал приятнее ездить. Поэтому попробуйте. Спасибо вам. Пожалуйста.